Там у нас идет 6 О! Надо. Да ну нет! Интересно, у нас сохранится все или нет? Да. Все, по идее оно уже открылось. Отдохни немножко, и в путь. И в путь. Так, передайте мне надо чекнуть запись. Всем привет, ребята! Сегодня мы продолжаем проходить Крэп взял 2. В прошлой серии мы остановились на... Короче, мы остановились на... Мы не останавливались, прошли все нормально на стойке. Что я хотел бы. А! Короче, насрать. колодец хм. что тут погромче прям Прыгай. о это же это блин как я там тут да, тихо ты, не срывись она слепая что-то ну вот на ну, слава богу так что это нужно Так, это у нас куршин Ой, о. А я вниз, а если я спущусь, она мне найдет да? Спускаться опасно. А, ну девочка да. стоит прямо перед лестницей. Действительно. На ветке протертое место. но ну, для веревки ты ее найти. А, кстати, вот это она, да? Девочка с монстром на. Что? Девочка с монстром на охоте. Бедный зверек забился в норку. Я должен ему помочь. Ты хоть сам не убейся. О, тихо. Ха, получил. Сталка вкопаны нельзя. Да? Ну ладно. А как мне, если она меня сразу увидит? Мне к ней не идти. О! Хм, ты берешь... а сними ты, блин! А куда мы... Хм, я понял. А, у меня веревка уже. Ч ⁇ я? Зались. О, можно уплыть отсюда? Странная лодка. И весел нет. Валей, быстрей. Так, вешаем. Вот. Ч ⁇ мне еще надо сделать? Из, э из этого... А. а что мне опять вниз? Идти? ладно. Так, что мне надо? Лодку прикрепить, он ее видит испугается, да? А. Это понятно. О. Чем мне с ним делать? Двигаться я не могу. Ха -ха. Я походу понял, что он хочет. Я в трейлере видел, вроде. Ну-ка, давайте. А ты ж, блин. Что ты здесь надел? Шон, что? Она жгурела? Хе. Маленькая принцесса. Так, посмотри. Вот я и нашел тебя. Мои руки в крови. Опять. Был ли шанс спасти тебя? Спасли опять, я не понял. А, ну он же бабку убивал. Что? Как так случится? Что за крот лес? Элли в опасности. Если девочки охотятся в лесу, они и сами могут стать жертвой. Я должен спешить. Ну блин, как подано, а как с ней что делать? А ну-ка к роду подойдем. С Спасибо тебе, мальчик. Ха, дикий. Я не хотел. Это безумие. Главное, что мы живы. Поймать меня пытаются уже не в первый раз. В нашем лесу теперь господствует закон джунглей. Либо ты, либо тебя. Ну а как к тебе там? Ну кстати, к нему никто сейчас там не залезет, видите его дырочку там маленькая. Больше они не застанут, я не в Что думаешь насчет -кап капханов? Думаю, теперь им лучше сюда не соваться. Угу. Эли в опасности. Я понял. А что, может, обидно? Пол леса прошли, даже мы прошли лес, потом прошли ведьму и, короче, ш... а что мы королю скажем? Всё? Странная лодка. А как мне... Вс... Как... Какая лодка? Давай хере, ладно. О! Интересно ты. Мне нужно переправиться через речку. Это твоя лодка у берега. Лодка? Нет, нет, Она принадлежит реке. Как же мне переплыть на другой берег? Там нет весел. Лодка, как и сама речка, заколованная. Что, чтобы переплыть ее, ты должен принести что-нибудь вдар. Думаю, они оценят. Ой. Ах, это ты? А я готовлюсь к приходу гостей. Что думаешь насчет Думаю, они оценят твои труды. Каким гостям, ладно? Берем. А реально берем. А что типа? Музычка такая заиграла. Минус авторские права на вот в кому сейчас а рох ты вытащить не хочешь? Да ну. О! творил дело куда это нам? там савана решала ничего себе дуплища интересно <связь> кто это <связь> хапун так <свист> удивился. Так, да, если сразу кого-то позвать надо. Рад приветствовать странник в моей скромной обители. Скромная нога. Полагаю, вы сильно устали с дороги и желаете отдохнуть. Да, прошу за мной. Идёмте. Спасибо. Вы очень добры, но я сильно спешу. Прошу простить за мою любопытство, но позвольте узнать, куда же вы так торопитесь. Я должен найти пещеру и спасти мою сестренку. Злой дух захватил ее разум. Да, но ну изначально мы шли за дочкой короля, но теперь ее нет все. Пришли. Полагаю, вы ищете пещеру, расположенную на кровавом острове по соседству с нашим. Вы знаете, где это? Прошу, укажите мне путь. Только отчаянный искатель смерти отправится в этом направлении. Путь туда не близкий. К тому же спокойная река сменяется нечистотыми, кишащими нечистью. А ему, типа, не интересно то, что мы как мы сюда приплыли. Если там лодка, только надо кого-то принести в жертву, интересно. Буду рад помочь. Боюсь только, что преодолеть такое плавание вы сможете лишь после здорового и крепкого сна. Угу. Отдохните, юноша, а после мы снарядим вас всем необходимым и отправим на наши лучшие лодки. Люди так Хмборгини. редко приплывают к нам на остров, а мы буквально нуждаемся в вашем обществе, как вы, в воздухе. А, то есть ты надо будешь кушать. Проявите милосердие. Проведите с нами несколько часов. Заманчиво <кхе> звучит. Думаю, мне и правда стоит отдохнуть. Спасибо. Прошу за мной наверх. Я отведу вас в лучшую комнату. Угу. Располагайтесь, а я пока велю подготовить лод. Еще раз спасибо. Отдохну немножко и в путь. И в путь. А передайте мне на запись. Немножко и в путь. Как пожелаете. Отдыхайте, юноша. Крепких снов. Вот это вот видите сверху лампочка? Она. <смех> <смех> О, не понял. Я таки.. Не знал, что он такие сделает. Ну, я же надеюсь, лодку нам все равно подготовят. <смех> Где это? Это мой сон, да? Угу букают что иди что -то светится прыщи а надо вверх идти да что <звук> <звук> <звук> Я не так сделал прыщи выделил не так э, мужик аж я вообще не тут на еду волки что с тобой было хватит <звук> <звук> Вот-вот, последний. или Типа, по идее, три-четыре-пять максимум. Нет, что? Ну ладно. А, да. Ой, блин. Все, типа, я выбрался из него. Интересно. Это у нас, типа, лапа, да? Это у нас лифт. Блин. Мальчик, ты заблудился? Уже поздно. А ты, как я вижу, притомился. Почему бы тебе не отдохнуть? Блин, а что, опять заново эти прыщи я провожу тебя. Блин. А, нет. Ее глаза приоткрыл, смотрите. Сырит. И, ладно. Че Что за, блин, дичь? Мальчик ты за уже под пойдем ладно я пошел исследовать мальчик. да это надо мальчик уже пост пойдем О, oh, она заснула, все. Я правильно сделал что-то. Инструмент с плоским заточенным концом. Зачем мне надо? Нет. Или да, или нет. Или... Угол. голыми руками не выходит. Скользкий шар плотно засел в дереве. А, так ну да. Зачем мне эти шары надо? Да ну нет! Интересно, мне сохранится все или нет? Пожалуйста. Да, все, у меня еще есть. Сохранилось. Сейчас надо бы понять еще, куда их вставлять. А, вот, как раз подо мной, вот эти штуки. А, тут даже закрыто это понял. Я понял, как мне открыть двери, эти бы еще понять. Полезучего быстрее убегай. А, вот, все, правильно. Ой, мне сюда не надо. Ладно, мы еще в Икс не ходили. Да все по идее она уже открылась вот вставляем по обе стороны от прохода углубление для шаров ну да Оп. а мне же второй где-то найти натянул чё он сюда чё он прется ну, там еще не были он же меня здесь не найдет да? надеюсь так все идее, мы что-то сейчас открыли А они мне... а просто зайти Хм. Что произошло? О, о, там этот Филин старый. Что а мне делать? Мой дорогой гость, вам не, не спите! Пойдемте. Я провожу вас. что у него голос такой грубый. <с> Ладно, смотрим комнату, пока он не спит, а уже потом посмотрим. Так, для начала сюда можно пройти? Я понял. Так, вот это что? Это типа он спрятался, я понял. Спасибо, ваше гостеприимство не знает границ. <с> понял не поддается шкаф закрыт что ты мякаешь можете его и палки пришибить что за комната с а там сигнализация? а может -э -э нажать и спрятаться Реально. А, вон ключ у него. Нет. Походу, Походу так не работает. Мой дорогой гость. Да. Да ладно. Действительно. пять миллионов лет ты понял, ладно, пофиг. Так, это ключ от этого шкафа, да? Не поддай. Угу. Вот и что закал? Как мне это сделать? Андросики, да круто это делается. Так, смотрим, тут у нас.. Раз, два, три, четыре. У нас фиг пойми сколько? То есть четыре, восемь. И тут что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается 4 Че он не ров? А. Потом у нас идет <смех> шесть. заново ладно ну и как мне это понять а как у наконец-то я же пробовал блин ладно и чё это чё дало а может просто есть с сигнализация И где это я о все я на выходе замечательно что за череп ой сваливай да, вали хорошим рот разъярен стоит очивочку на базу что ты стал что ты лупишься да вообще на изи прошел